Привет, меня зовут Вячеслав Богданов, я тренер по продажам в компании Мастер Продаж и рекомендую вам получить наше практическое обучение, которое на 75% состоит из практических тренировок. Наше практическое обучение описано на сайте masterprodage.md. Заходите прямо сейчас на наш сайт masterprodage.md и получите максимальное количество информации о том, что мы предоставляем, и получите ваш результат в вашей области продаж. Поднимите ваш доход. Сейчас заходите на наш сайт masterprodage.md Всем привет!